Алло. Макс, привет, выручай. Ты, ты что так кричишь? Что случилось? Игорь силы не рассчитал. Спасай, а. Будь чего проклятся. Ненавижу Новый год. Мальчик 10 лет, живет с мамой. Подарок – смартфон. Ты мне вот скажи, кто Дед Мороз вызывает 2 января еще и так рано утром? тут у кого нет денег. Это подарок внуку от бабушки. Подарок, говоришь, да? Все, пойдем. пойдем. Дедушка, взбодрись. Ты все-таки ребенку чудо даришь. Мне вот кто что-то подарил. Я могу подарить. Вот что ты хочешь? В космос улететь. В далекую галактику. С Новым Годом! А, Дед Мороз. Джин Галбанс? С Новым Годом. А ребенок где? Ребенок, Прошу. Петя! Что? Какие? С Новым Годом, Петя! С праздником! Как же долго я до тебя добирался! С Новым Годом! Можете говорить нормальным голосом. Я знаю, что вы не настоящий Дед Мороз. Ты как со взрослыми разговариваешь? Тише, тише. Спокойно. Ленка, разберись. Ой, Светлана, у меня к вам один вопрос есть. Быстро ты меня раскрыл, Петька. Но я-то, может быть, не настоящий. А вот, смартфон. Вполне. Бабушка очень старалась. Спасибо. И давно ты, Петька, Дед Мороза не веришь? Я верю. Ты же говорил, что... Я сказал, что вы не настоящий Дед Мороз. Я взрослый и я понимаю, что даже волшебник не может быть одновременно везде. Поэтому ему нужны ментальные проекции, такие как вы. То есть, ты кто? Ментальные проекции. А -а -а. У меня есть к вам дело. Только можете маме не говорить, хорошо? Договорились. Поверьте, что чашка глинтвейна – это все, что вам нужно. И никаких крепких напитков. Как угу. скажешь, красавица. за ну, что пьем? Ну, давайте за любовь. О, тогда ничего, Кастя. Я все рассчитала. Где-то а Деда Мороза должна быть где-то вот здесь. Это сто парсеков от Бетельгейза. Подожди, это в какую сторону? Не знаю. Поэтому мне нужна ваша помощь. А какая? Ух ты. Этот прибор считает данные из вашего подсознания. А компьютер проложит курс. А наушники надо надевать? Да, конечно. Это важно очень. Хорошо. Потом откроется портал на планету Деда Мороза. А как откроется-то? Это и есть главный секрет. А потом он ушел и не вернулся. В смысле? прямом. Написал, что ему нужно разобраться в себе. Вот уже три года разбирается. ты не знаешь, где он? Ой, даже знать не хочу. Ясно. Мой папа изобрел прибор, с помощью которого можно было перемещаться между мирами. Три года назад он отправился в путешествие. Я думаю, с ним что-то произошло, поэтому он на связь не выходит. Там же могут опасности быть, да? Думаю, да. Вот. А мама мне не верит. Я сделал свой прибор, с помощью которого можно найти Деда Мороза. Отправиться на его планету. А он... Он... Мне вернуть папу. Он получится, да? Думаю, стоит попробовать. Вот, здесь осталось немножко это делать. Так, Все, Поехали. Получилось получилось. Вы идете со мной? Куда? В далекую галактику? Ну я пошел. Так понятно. Оливье будешь? Ага. Угу. Вот так вот, дорогие зрители. А вы говорите, чудес не бывает. А вы просто почаще разговариваете с детьми. Они все лучше знают. С Новым годом!